А, окей. No like ah, okay. На твоем автономном пути был, был ли у тебя момент, когда ты чувствовала, что то, что я делаю, это неправильно? То есть как бы, движение к автономном, автономному образу жизни – это не для меня, вот. и мне просто нужно вернуться и жить обычной жизнью, так, как живут все остальные люди? В этот раз нет, но у меня до этого были заходы на два месяца, на три месяца, на четыре месяца. Okay, so, so no, months, months, yeah. И я um, основные моменты, наверное, проработала uh, в тех своих заходах, а здесь, ну так как у обычного человека бывают, uh, бывает, что и настроения нет, но в этом состоянии ты себя можешь uh, сразу же осознать, а когда ты осознаешь, что у тебя что-то с настроением, плохое настроение, оно растворяется. И uh -huh. ты опять в прекрасном настроении. Отлично since the middle of march i didn't have this those feelings um, and but of course when you are even when you leave the autonomous lifestyle you can find yourself not in the best mood but um, the difference is that uh, on the autonomous lifestyle you can become conscious of it very very fast and uh, take yourself out of it And then uh, once you take yourself out of it, it gets dissolved, and uh, you are back in a very, very good mood again. Yes, Frederick. That makes me think of something about mood swings, especially with um, this is very common with ladies. <laughs> okay. Uh, okay. So, so, so, so, so, so, so, это очень, очень распространенная проблема, особенно в отношении женщин. Окей, okay, чувствуешь ли ты сейчас, что твое настроение сбалансировано, находится в балансе в общем и целом, то есть что там нету таких серьезных взлотов, падений вот, и так далее? Как бы все находится в балансе. В девяносто процентах случаев я нахожусь в балансе. И 90% of instances, I am in the balance. Wow. Wow. We are happy for that. You are so happy